привет друзья вы на канале онлайн мотосалона мототек и сегодня мы рассмотрим новинку 2020 Лонсин мотоцикл cr3 Лонсен пару лет назад начал развивать линейку мотоциклов в серии CR. На данный момент в нее входит CR1, CR4, CR6. И в этом году серия пополнена с вторым по старшинству представителям CR3. Весь модельный ряд объединяет общие черты. А именно... Футуристический дизайн и высокое качество как материалов облицовки, так и технической составляющей. Конечно, самым популярным из всей серии мотоциклов Lonsin CR был и остается CR4. Но, как для первого байка, вполне можно рассмотреть его младшего брата CR3. О нем мы поговорим. Lonsin X200-23 CR3, а именно так звучит полное название этого мотоцикла, принадлежит к семейству дорожных мотоциклов. Скажем так, это либо мотоцикл на каждый день, либо первый байк. 200 кубового мотора вполне хватит для городского использования и проселочных дорог, даже для езды с пассажиром. На жесткий дальняк на нем ехать не стоит, а вот для локальных перемещений отличный вариант. Давайте осмотрим внешность мотоцикла, а потом поговорим о его технической составляющей. Итак, хоть мотоцикл и относится к бюджетному классу, качество и культура сборки не страдает. Обратите внимание, вся оптика в мотоцикле, кроме головной фары, диодная. Пластик со стыковым с застойными зазорами но на ощупь эластичный. Приборная панель полностью цифровая, на ней выводится включенная передача, скорость, уровень топлива, тахометр, указатель нейтральной передачи, повторители поворотов и также есть USB. Сидение в двух уровнях, сзади установлен на вид мощный багажник, который служит и ручками для пассажира В плане технической снаряженности CR3 ближе к 250-кам В нем установлен проверенный 200-кубовый двигатель RE200 с уже шестиступенчатой КПП Выдает 15,5 сил и способен разогнать мотоцикл до 120 км в час Наличие 6-й передачи поднимает крейсерскую скорость до отметки 100 км в час Питается от карбюратора и потребляет примерно 2,5 литра на 100 км Бэка на 14 литра должно хватить на 550 км входа без дозаправки Как я уже и говорил КПП 6-ступенчатая. Мощность на колесо передается через 428 цепь. Перейдем к ходовой. CR-3 построен на 17-х колесах. Сзади размером 110 на 80 спереди 80 на 90 Вилка передней обычной телескопа, а вот сзади установлен моноамортизатор с регулировкой по преднатягу. Оба тормоза дисковые, спереди двухпоршневой, сзади, как обычно, однопоршневой. Ну что ж, мотоцикл мы разобрали. Предлагаю теперь выехать на дорогу и посмотреть, как выглядит CR-3 в движении. А сначала, по традиции, водители с ростом 170 и 186 см. Let me see it, get it, let me see it Don't stop, Don't stop, let me see it Let me see it now Любая вещь имеет свое предназначение. И Lonsens 3 не исключение. Как я уже говорил, этот мотоцикл можно рассматривать как первый байк, либо как средство передвижения на каждый день. Он легкий, простой маневренный. Весит всего 125 кг. Для обучения в самый раз. Ссылка на этот мотоцикл и наши странички в соцсетях под видео. В нашем онлайн мотосалоне вы можете приобрести технику как за наличный, так и в кредит. А на технику Bajaj и действует беспроцентная рассрочка. Промокод для покупки этого мотоцикла со скидкой тоже под видео. Жми колокольчик. Пока!